Угу. Добрый вечер, друзья мои. Ага, вот эти вот цифры по поводу того, что меня слышно, 2, 3, 4, 5, это в смысле 2345, отлично, хорошее чувство юмора. Итак, друзья мои, добрый вечер. Сегодня мы с вами будем говорить о теме, которую я на самом деле очень давно уже хотела коснуться – это тема шаблонов восприятия. Так как уже такая ночь, ну, для тех, кто смотрит в режиме реального времени, ну, и на самом деле, я думаю, отчасти спасается от Пятницы 13, потому что все-таки это, это не просто так, это не сказка. Это день, когда, ну, в общем, не все хорошо закончилось, и оно так вот качует в истории. Это название... А мы с вами сейчас поговорим о шаблонах. Несмотря на пятницу, несмотря на тринадцатая, несмотря на то, что этот день имеет такую э, ну, сомнительную славу. А прежде чем приступить к, э, прежде чем приступить к нашему занятию, как обычно, мы делаем перезагрузку. И для тех, кто слышит меня впервые, я это повторю. В течение дня мы проживаем с вами несколько жизней, в зависимости от той функции, которую мы э, выполняем. То есть утром это одна жизнь, там, днем работа другая, все это я уже говорила, и вы уже э, по тенденции поняли, о чем речь. Один спикер э, или там, книжку взяли почитать, это уже следующая жизнь, и вы должны переключиться в это новое состояние, стряхнув себя. Э, то поведение, те ощущения, которые были присущи предыдущему занятию. И сейчас мы с вами сделаем то же самое для того, чтобы еще чуть-чуть качнуть энергии в себя и то, чем мы сейчас с вами займемся, пройти на новой энергетике. Итак, закрывайте глаза. Сегодня будет такая энергичная подкачка: закрывайте глаза. И концентрируйте свое внимание в районе третьего глаза. Садитесь максимально удобно. И представьте себе, что прямо сейчас перед вами, над вами или вокруг вас находится белое облако света, кристально чистого. И это облако есть чистая энергия. И теперь я прошу вас сделать хороший такой глубокий вдох, представляя себе, что на вдохе облако входит в вас через третий глаз и проходит до самых кончиков пальцев ваших ног, и дальше на выдохе возвращается, и вы выдыхаете через рот. Вдох делаете второй также через нос, представляя, как белый свет прокачивает вас полностью и на выдохе выходит через рот. И еще раз хороший-хороший вдох через третий глаз. А теперь продолжайте делать такой же вдох, а на выдохе, когда этот белый свет пойдет наверх, Представляйте себе, что он выходит через каждую клеточку вашего тела, прокачивая и прочищая ее. И продолжайте так дышать, при этом вы можете уже вернуться в здесь и сейчас. И пускай параллельным процессом у вас идет это дыхание. Смотрите, это упражнение заняло у нас несколько секунд, меньше минуты. А почувствуйте, сколько уже энергии прибыло в это. И к концу нашего с вами занятия, как обычно, у вас будет энергии больше, чем было до этого. Делайте его каждый раз, когда вы переключаетесь с одной жизненной функции на другую. Я имею в виду, если вы занимаетесь домашним хозяйством, то вы тут кушать готовите, тут ну, там, стираете, тут убираете. Это не переключение функции. Если вы пришли с работы, переключайтесь на дом. Если вы закончили какие-то домашние дела и переходите к общению с, со своим мужем, переключайтесь. Переходите к общению со своими детьми, переключайтесь. И, кстати говоря, бонусом к сегодняшнему занятию я хочу вам кое-что сказать, так как все-таки основной продукт, который у меня сейчас идет, это школа счастливой жены. И в основном мы там, конечно же, говорим про отношения, про отношения с самыми близкими, про отношения с мужчиной и, конечно же, отношения с вашими детьми, родственниками, близкими. То хочу сразу сказать вам, Любой, любое взаимодействие с мужчиной либо с детьми – это отдельный процесс. Это отдельный вид деятельности. Смешивать его с другими видами деятельности, там, с пастерушкой или приготовлением еды, имеет смысл делать только в том случае, если вы совместно занимаетесь этой деятельностью. Если же это не так, если же вы занимаетесь этой деятельностью, а ваш близкий человек, неважно, кто там ваша свекровь, мама, муж, да, муж, дети, занимаются другим видом деятельности, то вот задней левой эту деятельность по отношениям ее заводить не стоит. Вот это вот там кричать через, там, через, не знаю, через там, полквартиры, там, сделай это, принеси мне это, ну, совершенно э, неправильно. ]uh -huh. а, вот, это прям бонусом. Дальше, еще бонусом для тех, кто не замужем и кто не в отношениях. Тоже сюда же, это немножечко не имеет отношения к шаблонам восприятия, но вот именно сегодня я хочу вам об этом сказать. Выйти замуж и построить близкие отношения – это тоже отдельный вид деятельности. И, как вы поняли, ею надо заниматься. Заниматься целенаправленно, заниматься профессионально. Что значит профессионально? Это значит не пообывательски. Не просто на авось и не просто как получится, а ею надо прямо-таки заниматься. Потому что не займетесь вы, все произойдет случайно, вне зависимости от вас. И... То есть вы не имеете влияния ни на результат, ни на процесс, ни на события, ни на ваши переживания, ни на переживания вашего партнера. Это подсказка к тому, что между делом этим не занимаются. Это, этому значит, посвящают время, планируют эту деятельность и выполняют план, вот, это к тому, кто это обращение к тому, кто еще не построил своих отношений. Итак, а сегодня мы с вами. Кстати, напишите мне, пожалуйста, еще раз в чат, насколько хорошо меня видно или слышно, потому что у меня почему-то интернет как-то вот показывает мне, что он крутит кружочек. Что, ага, отлично, все, тогда поехали дальше. Сейчас. Итак, сегодня мы с вами говорим о таком аспекте нашей жизни, как фактически... Не хочу вас прям сразу пугать, как наша личность. Конечно, нет. Наша личность гораздо шире, глубже, многограннее, многослойнее. Но... То, о чем мы сегодня поговорим, шаблоны восприятия, это во многом то, как... Это во многом качество нашей жизни, это во многом паттерны поведения, а простым языком стиль действования и... Это уж не только во многом, а это в 100% наше взаимодействие, наши матрицы рефлексивные, то бишь как поведение другого человека воспринимается нами как любое слово другого человека воспринимается нами, и что мы с этим можем сделать для того, чтобы повысить качество собственной жизни, для того, чтобы не вваливаться не в те эмоции, которые нам нужны и которые мы хотим. А это с нами с необходимостью происходит. Итак, первое вопрос, который я вам сейчас хочу задать, это простой Прямо-таки обывательский. Я вам сейчас скажу слово, а вы мне напишите, что это для вас такое. То есть я скажу, допустим, там, ну, к примеру, стул. Ну, это еще не вопрос, да? А вы мне скажете, там, это мебель, или на нем сидят, или он там черный, или как угодно. То есть вы напишите, что для вас это такое. Итак, слово Внимательно, да, сейчас слушайте. Самое простое русское слово. И прям сразу не задумываясь, пишите мне, что вы об этом думаете. Слово «рыба». Рыба, пишите, что такое рыба. И какая это рыба? Она какая? Это про что? Прям вот даже дальше не пойду, буду ждать, пока вы это напишите. Если кто-то нас будет в итоге, естественно, будет смотреть в записи, то же самое, прежде чем, прежде чем да, перематывать, допустим, вы отвечаете себе на этот вопрос. Ага, еда, конец игры в домино. Супер. Цитай, это, это что-то очень интересное, но это надо перефразировать. Я не прочла. Продукт питания Домино Селедка свежая живая блестящая. Не, не слышала. Повторите, пожалуйста. Рыба. Что такое рыба? По гороскопу отлично. Э, гибкая изворотливая вода Карп Молчун. Великолепно. Чувствуете, как по-разному можно было бы ответить на этот вопрос? А если бы мы говорили сейчас с юристом, то, то он бы сказал, что это рыба договора. Понимаете, да? Насколько первый шаблон, первый шаблон вылезает вперед. Ну и, конечно же, в зависимости от ситуации, в которой человек будет находиться. А, скользкая, все, все, я поняла, да. Все равно, простите, да, я, видимо, что-то, я не могу прочесть это слово. Конечно же, юрист тоже знает, что такое рыба, безусловно. И что ее едят, да, и что в домину тоже бывает рыба, и что по гороскопу тоже рыба. Все эти значения мы знаем, но в первую очередь вылетает то, которое привычно. А теперь я задам вам слово посложнее. Ага. А, чешуя, там написано Чешуя, все, я поняла, о чем это. Кстати, да, вот если бы у рыбы была не чешуя, а шерсть, то там бы водились блохи. Это к студенту, который выучил один только билет. Итак, сейчас я вам задам вопрос посложнее. И этот вопрос... Ага, рыба упругая, мокрая. Угу. Ответьте мне, пожалуйста, на то, что такое результат. Кстати, был еще вариант. Рыба – это скелет, какой-то идеи, необработанное содержание договора, да, сценария проекта. Однозначно, да, Татьяна. Напишите мне сюда, что такое результат. Результат – это финиш, результат – осуществления цели, конец игры, еще, еще, конец процесса, Итог. Угу. То, чего мы ждем от своих действий. Виктория очень близко. Удовлетворение. Отлично. Сюда же, да. Конец действия. Можно потрогать. Вот. Тоже достигаторство. Отлично. Еще. Ага. Результат – это окончание успешного процесса. Да. Но тут следует сразу сказать, что такое успешное окончание. Угу. Что, иссякли? Так, а где все остальные? Где все остальные? Где все эти люди, которые сидят в чате? Где все эти люди? Что вы делаете, люди? Пятница 13 верните сюда ваше внимание. Да? Успех. Сразу следует вопрос, что такое успех. Смотрите, все слова, особенно в шаблоне неопределенности, то есть, если это нельзя потрогать руками, Неопределенность – это все, чего нельзя потрогать э, руками. Вот Мария пишет то, за что боролись. Э, исполнение задуманного, да. Э, э, все, чего нельзя потрогать руками, воспринимается нами совершенно как-то по-своему. Вот Людочка пишет завершение чего-то. А фактически так мы с вами и общаемся. Один человек, произнося слово, я, например, говорю результат, и имею в виду нечто, что в моем шаблоне восприятия имеет ну, какое-то четко конкретное значение. Выполнение планов очень близко, Ираида. Угу. Так, рыба вкусная, мокрая, а, отстает звук. Ну, ничего, продолжаем. Результат – то, что можно подержать в руках. Да, но не только. Ведь у этого результата, у этого понятия есть, наверное, какой-то свой оттенок, который под который специально это слово создано. Угу. Так, что еще? Так вот, все, что вы здесь написали, все это так. Но глубинно не описывает самого слова «результат». Потому что результат, вот я вам сейчас его проясню, а дальше просто слово «результат» проясню, а потом поясню вот на наших с вами примерах, как мы друг друга вообще слышим, воспринимаем и как мы потом взаимодействуем на этом основании. Результат – это выполнение каких-то обязательств, тоже туда же. Надо смотреть толковые словарь из предложения. <свят> толковые словари, кстати, Марин, это не панацея, потому что толковый словарь, он тоже может очень часто сказать бла-бла-бла и сути не передать. А мы с вами ну, раскроем некоторые понятия. Хотя наша школа посвящена не этому, то, откуда я беру эти знания, по-моему, я говорила, и, возможно, даже вы слышали. Эта наука называется гормономика. Те, кто меня давно знает, должны были уже слышать это слово от меня. Это наука, которая занимается не управлением, потому что управление – это взаимодействие в заданных известных условиях. А это наука, которая занимается правлением, то бишь созданием свойств среды. И первое, чему обучают людей, которые находятся у, на этом уровне власти, это правильному использованию понятий. Потому что... Это освобождает вас от, от заблуждений и от манипуляций любого рода. Это поднимает вашу эффективность с ваших 7% обычных, с наших да, процентов эффективности паровоза до фактически 100%, потому что вы четко понимаете, о чем идет речь. Итак, наука гармономика. Можете даже не искать в интернете, а то тут один человек пытался найти, а это говорит, в интернете нет, а То что это вы такое несете? Вот, очень много чего в интернете нет. Ох, да. да. Итак, результат – это то, что прекратило использовать ресурсы на свое производство, изобретение и само стало ресурсом для каких-то других целей. Результат – это концептуальная смена состояния этого процесса. И когда говорят, что отрицательный результат – это тоже результат, ничего подобного, не позвольте вас э, себя в заблуждение, потому что отрицательный результат – это всего лишь контрольная точка. Когда вы проверили какое-то количество вариантов, и они не сработали, они не привели вас к тому, к чему вы в итоге шли. Вы шли к тому, что вы изобретаете м, ту же лампочку. Да? Сколько он, 10 тысяч? 10 тысяч экспериментов. Ни один из этих 10 тысяч результатом не был. Но это было контрольной точкой, где изобретатель для себя прописал, что этот вариант тоже не работает. Это результата нет, лампы нет, света нет. И очень часто, когда мы начинаем с моими слушателями входить глубоко в эту тему, я даю несколько понятий, результат – это один из них, потому что очень часто мы его используем, и никто не понимает, о чем речь. И возникает ну, такое сопротивление. Людям же надо цепляться за то, что они уже знают. Они же правильные, они же все правильно понимают. Вот я тогда сразу говорю, давайте так. Не дай бог, конечно, никогда в жизни никому, чтобы это ни с кем не случилось, ну, представьте себе гипотетическую ситуацию на другой планете с другими людьми. Вдруг кто-то заболел вирусом Эбола. Вакцины нет. И вот когда человек заболел этим вирусом, его сразу торкнет, что такое результат в виде есть вакцина, или нет вакцины и потом пускай рассуждает себе сколько угодно философствует на эту тему что такое результат вот это вот четко совершенно описывает состояние что такое результат есть или нет так это про понятие. а теперь вот вот сейчас вы поняли что такое результат да все, прекратило использовать любые ресурсы, финансовые, любские, там, научные, какие угодно, на свое изобретение, и само стало ресурсом для решения каких-то других проблем. Результат – это ресурс для другого процесса. Вот, пожалуйста, нравится. А, угу. Так. Дальше, значит, теперь... Вот сейчас мы определились с вами в одном единственном понятии и создали единое семантическое поле, мыслительное поле. Когда мы с вами, вот сколько у нас сейчас человек есть, кто меня слушает сейчас или потом слушает в записи, мы все с вами дружно вместе это слово понимаем единообразно. И нас с вами уже невозможно ввести в заблуждение хитрым использованием этого слова. Смотрите, сколько вы сейчас освободили себя вообще да, от манипуляций. Да, уже невозможно манипулировать вами при помощи этого слова, потому что ваш шаблон доведен до состояния эффективности. Это только в одном единственном слове. А все остальные люди, которые не слушали сейчас и потом в записи, они не пришли к пониманию этого понятия. И с ними в итоге можно делать все, что угодно, употребляя это слово под любым соусом. И сейчас почувствуйте, напишите мне в чат, насколько вы почувствовали, приросла ваша собственная мощь от понимания этого слова. Я отдаю себе отчет, что наилучшим образом это ляжет на тех людей, у которых есть какой-то свой бизнес любого рода. И они понимают, что такое результат от своих подчиненных. Так, пишем-пишем, а мы пошли дальше. Пишем, не тормозим. Я прям жду ваших мыслей. Так, что у нас тут? Итак, что у нас следующее? А следующее у нас разбор полета того, как мы воспринимаем то, что нам говорят. Один человек воспринимает это слово вот так. У меня тут был целый список того как, вы, того, как вы это видите. Другой человек воспринимает это же самое слово совершенно по-другому. И смотрите, сталкиваются два понятия. Один человек в своем шаблоне восприятия ⁇ пока только слово ⁇ Мы еще даже не говорим потом о поведениях, о взглядах, о невербалике говорим пока только о терминах, а это вообще 7% из восприятия, из всего восприятия коммуникации. 7% составляет, составляет терминология. И вот. Так. Просто клад. И что мы здесь имеем? Один человек, взаимодействуя с другим, говорит об одном смысле реальности. Туда заложено буквально все его духовность. Когда человек говорит, он каким-то образом духовно воспринимает это взаимодействие. Для него в этом существуют его ценности, его установки, его восприятие себя. Его восприятие себя, то есть самовосприятие, потом восприятие своей самости, своего участия в, во внешнем действии, к которому он сейчас приступает, к тому, как будет организовано все это действие, как будут действовать другие люди. И он видит это вот так и говорит это слово. Другой человек, который с ним взаимодействует, не меньше первого вкладывает туда, вкладывает туда свое видение. А представьте себе, что эти видения не совпали. Что происходит? Это как разговор немого с глухим. Это вот просто поговорили один на тарабарском, другой на бабурийском языке, и разошлись, и до свидания, все. Все, мы счастливы в отдельности друг от друга. И опять-таки, тот э, из вас, кто занимается какой-либо деятельностью, связанной с э, зарабатыванием денег, или, вы работаете, или бизнес у вас есть, или вы работаете в продажах, или э, вы, допустим, продаете какую-то услугу, для вас, для всех, кто занимается, да, просто люди занимают, просто работают, да, просто люди где-то работают, любое взаимодействие, вернее, э, Любой рабочий процесс, он подразумевает переговорный процесс. Просто переговорный процесс с теми, с теми, с сотрудниками, с подчиненными, там, с кем угодно, с контрагентами. Автор, пишущий книгу. Автор, пишущий книгу. Это вы про что, если не знал? В смысле? Ну, я вас сущно внимательно. Да. Любой процесс. Любой процесс. Заработок. Автор пишет книгу. С кем переговариваться? Сейчас, это вопрос или ответ? Вопрос. Александр Михайлович интересуется. Автор пишет книгу, и он с кем переговаривается? Это очень философский вопрос. Автор, который пишет книгу, он переговаривается со своим суперэго со своим бессознательным. Так. Так, вот, Людочка пишет. Жаль, что 10 утра невозможно дослушать. Всем доброго. Вы все это сможете посмотреть в записи. Итак, вот два человека, находящиеся в любом процессе взаимодействия, у них в любом случае возникает момент переговорного процесса, то бишь, когда они о чем-то договариваются. И что? Один человек говорит одно и то же, но только имеет свое в виду, а другой человек говорит это же слово, но оно для него означает ну какую-то вообще несовпадающую штуку. Что нам в этом случае нормальным людям делать? В каких-то аспектах жизни, ну, вернее, кто-то развивает себя в одном аспекте жизни и лучше понимает какую-то терминологию с одного бока, потому что если, к примеру, экономист и тот же самый психолог, хотя нет, психолог все-таки чуть-чуть экономист тоже, а экономист в любом случае психолог, ну а что? Это же все психология потребления. Хотя любой экономист, кстати говоря, философское понятие, любой экономист в любом случае немножечко марксист. Это говорил наш замзавкафедрэхи в Академии Госслужбы. Человек, которому я глубоко благодарна за развитие моего интеллекта в философском аспекте. Да, на отношения тоже великолепно ложится, не только на бизнес. Толкните чат, я не вижу нижних, этих самых, нижних надписей. И вот мы взаимодействуем, мы переговариваемся, договариваемся и ни к какому выводу не приходим. И есть великолепная песня, что там я у аптеки, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте, в тот же час. Классика. Это вот так мы все с вами общаемся. А думаем при этом, что если нас он не понял или она, ну это он дурак. Да какой же он дурак, он такой же точно умный. И в какой-то области возможно, что он даже умнее. И развиваясь по одному из направлений, да, свой профессионализм поднимая, человек оттачивает свое восприятие реальности через эту призму. И больше, конечно же, вкладывает туда этого. И почему, например, а тут прийти компромисс еще в чате пишут, на самом деле это э, всевечная игра, иногда доходит до абсурда Тут просто написано этими. Да, иногда доходит до абсурда, но мы сейчас найдем способы. Yeah. Да. Узкий специалист плюс уподобен, говорит Александр Михайлович. Полнота Одно. его односторонняя. Вот. Одно. Так, вот тут пишут нам, значит, еще, что Далай-Лама сказал, что, возможно, самый лучший результат – это недостижение результата. Ну, это спорно сейчас не хочу втягиваться в эту дискуссию но вы уже поняли марина особенно если вы сейчас услышали что я говорила про результат и то понятно уже что далай лама Ему просто, да, нужен... А недости... Самый лучший результат – недостижение результата. Ну, уж нет, тем нет. более не, не вписывается никак в приведенный наш пример. Ну, надеюсь, что слышно. Хотя я тебя перевожу. Итак. Что нам делать нормальным людям, которые по нормальному имеют, естественно, свое собственное восприятие, более того, работают над ним. Мы ведь все, особенно все, кто сегодня или потом меня слушает, вы все интересуетесь темой саморазвития. Все до единого здесь. Даже вот. Вы все интересуетесь саморазвитием, а значит, вы развиваетесь по какой-то в какой-то конве и в каком-то направлении. Другой рядом находящийся человек, скорее всего, также развивается в каком-то своем направлении. Ну, есть люди, которые не развиваются, но ну, тогда неразвитие – это стагнация. Стагнации не бывает, это регресс в любом случае. Человек деградирует, если не происходит превращение. То есть он все время должен получать какой-то новый опыт. То есть новый микроопыт держит человека как раз на… Его интеллект держит в тонусе, да, в состоянии активной реакции на внешние воздействия. Если же человек ну, не находится в этом, то в этом состоянии, то он, в общем… Ну, как спортсмен, который не тренируется, да, он очень быстро потеряет форму. То же самое происходит с интеллектом. А, Марина пишет, что Александра не слышно. Но ну, я его вам перевожу. Итак, для того, чтобы понять друг друга, для того, чтобы взаимодействовать на уровне Понимания, а не недопонимания, требуется сближение позиций. Сближение позиций — это тоже целый переговорный процесс. И это интереснейшее занятие до конца вашей жизни. Увлекательнейшее. Александр Михайлович смеется. Его дети попрятались по углам, значит, жена закрыла дверь, чтобы не слышать. Да, Александр Михайлович лежит на полу и, значит, кайфует от того, что он слушает сейчас наш с вами вебинар. Бесплатно. Говорит, бесплатно. Все бесплатно слушают, Саша. Все бесплатно. Итак, возвращаемся. Интереснейшее занятие до конца ваших дней, сближение ваших шаблонов и понимание того, что говорит ближайший к вам человек. Ближайший, вернее, ближний ваш близкий, ваш ближний, ваш близкий. Короче, ваш. И представьте себе один единственный человек, один единственный человек, находящийся рядом с вами, в логике нашей, в общем-то, школы, да, основного моего продукта на сегодняшний день, это ваш муж или ваша, ваш супруг, или ваша супруга. Так вот, это целый океан всего непознанного. И если вы войдете в, это, в, эти, в этот процесс с точки зрения постижения этого океана, во-первых, он никогда не будет вас раздражать, потому что для вас это О, новое проявление, новая волна. Есть, такая, есть такой конкурс «Новая волна» да, музыкальный. Музыкальный конкурс «Новая волна». Во-первых, не будет раздражать, во-вторых, всегда будет сохранять интерес, а в-третьих, для вас всегда это будет нечто непознанное. И вы все время будете идти в сторону э, глубины понимания, познания, сближения ваших шаблонов. И, скорее всего, в ближайшее же время вы его научите тоже себя познавать. Но, надеюсь, Александр Михайлович, как и все мужчины, которые сейчас меня слушают, просто заткнут уши, потому что это будет булыжник в их огород. Мы с вами, девочки, и основной принцип нашей школы – мы играем белыми. Мы автор отношений, мы режиссер в отношениях. И если мужчина вдруг не поддается, на, не идет на коммуникацию или происходит какое-то сложное взаимодействие, ну и пиливать мы хотели. Мы же авторы. Ну попался сложный материал. Ну, ничего, ничего страшного, мы берем и с этим материалом. в паспорт. паспорт? Ничего страшного, мы берем и взаимодействуем с этим материалом. Да, он сложный, это потребует от нас некого роста. И смотрите, я сейчас привела только пример с терминами. А, так, посмотрим, что у нас тут пишут. Угу, да, а пишут сердечки. Большое спасибо. А -а -а. Вот, кстати, Елена пишет, что желание писать книгу возникло в момент спора со своим эго и пониманием, что пора переходить на другой уровень жизни, написала и потеряла руку это. Да, это печально. Ага, мы это будем идти а партнер. Не факт, что захочет, Марина. Но мы авторы. Ага. По поводу того, с кем дискутировал автор? Марина, да, написала? Нет, написала. Сейчас. Елена. Елена. Дискутировала с моим? С эго. С эго. Хорошо. Но, Но у эго… Переговорный процесс. переговорный процесс. да. Кстати говоря, у эго есть свои влечения. Совсем не те, которые у суперэго, и совсем не те, которые у бессознательного. Но это очень глубокий психоанализ. Мы этим с вами сейчас заниматься не будем. Но, в принципе, я вам накидала. да? Либидо переходя на другие уже, на социальные уровни, оно находит в себе какие-то влечения и тоже требует их удовлетворения. И у эго свои влечения. Основа либеда это, конечно же, наша сексуальность, это энергия превращения, все, что мне. Мортидо или тонатос – это все, что отторжение, разделение. Тонатос – это анализ, да? а либидо – это синтез. И вот на стыке этих двух энергий формируется эго и его влечение «я». Это тоже маленький бонус, просто раз человек написал, надеюсь, все, всем это интересно. Во мне такое количество всяких знаний, что я просто хочу ими делиться безгранично со всеми, в общем, со всеми, кто интересуется, кому эти темы интересны. И поэтому реально возможно взаимодействие со своим собственным эго. Потому что с этим эго может поговорить и суперэго, а точнее эго. Это эго разговаривает с суперэго, и эго разговаривает с бессознательным. Не вы с эго, а вы и есть эго. Вот наше сознание это эго, наша мораль это суперэго, наши желания, наша энергия базовая это бессознательное. Ой, говорит, поздно, уже испарился сложный материал, смыло волной моих эмоций, непонятных материалов. Раньше вы послушаете этот вебинар. Татьяна, вообще не беспокойтесь, жизнь только начинается. Даже не переживайте. Информация всегда приходит тогда, когда вы к ней готовы. За минуту до конца пятницы 13 За минуту до конца пятницы. 13. Хотя у меня на часах почему-то 5 минут. Ну, в общем, не важно. За несколько минут. Итак, еще что следует сказать, когда мы говорим о шаблонах восприятия. То, что я уже, то, чего я уже с вами коснулась. А точнее, даже не с этого конца пойду. Есть шаблон восприятия себя. И ты все-таки, во-первых, ты не по модулю, а потом ты все равно разный в зависимости от ситуации так называемые социальные роли. С родителями вы отыгрываете одну, с супругами, другую, с детьми третью, на работе четвертую, с друзьями пятую и так далее. В социологии это все хорошо и доступно написано. Есть некие ожидания, поведения в ситуации адекватной, и вы отыгрываете эту социальную роль начальника, подчиненного, ну и так далее. И в каждой ситуации у вас есть некий шаблон восприятия себя. Это ваши ресурсы, требования к вам и в общем, и то, как вы привыкли это реализовывать в данной ситуации. И, к примеру, если вы с друзьями общаетесь широко, то бишь все свои ресурсы тратите, навряд ли так же щедро вы будете делиться с, на работе, с, когда от вас начальник требует какого-то проявления. Если вы идете на какое-то мероприятие или вообще в поход, понятное дело, что в походе, вы не будете смотреть, кто больше переработал. Для вас будет драйв сделать, ну, то есть как-то себя проявить. Вы туда затем идете, чтобы себя чуть-чуть потренировать, там что-то сбросить какую-то энергию и вообще напрячься. На работу вы идете и для того, чтобы напрячься. И там у вас совершенно, вот Александр Михайлович смеется, но ну я же всегда на своих вебинарах говорю «Крамольные истины. Правду. Вот просто жуткую правду. Да, мы срываем маски со всего. Так, что у нас тут в чате получается, что не понял, и туда ему дорога придет более развитый, ко мне подкованный. Я правильно понимаю? Жизнь, как это? Во-первых, самый темный час всегда перед рассветом. А во-вторых, у хорошей женщины и мужчина может быть человеком. А вот Александр Михайлович предлагает вариант. У хорошей женщины и мужчина может быть человеком. Вот, понимаете, да, самая ирония. Даже жена слышит через дверь, если еще не спит. Ам... о чем я говорила вообще? Я что-то ценное а говорила. А, о ценности поведения. Да-да-да. И вот вы идете на работу. И вы точно совершенно идете туда не для того, чтобы напрячься. И у вас там есть совершенно иной шаблон восприятия себя. Это первое. Второй шаблон, с которым вы сталкиваетесь на работе, это должностная инструкция ожидания от вашей должности. Третий шаблон – вас просто на работе, с которым вы сталкиваетесь, это шаблон восприятия начальником того, что вы на самом деле должны. И это очень часто никак не совпадает с должностной инструкцией, просто разным да? Бывают начальники, которые требуют просто выполнения обязанностей, а бывают начальники, которые требуют поклонения. А бывают начальники, которые требуют любви к себе. И должностная инструкция вообще здесь ни при чем. Потому что это совершенно разные ожидания вашего начальника. И у него есть этот шаблон того, каким должны быть его сотрудники. Потому что платит он им за то, что ему кланяются и говорят спасибо. Ты такой великий, ты нас там накормил. А он еще будет говорить вам, что я вам ничего не должен а вот вы мне должны, да, а ты должен ходить, мы кланяться и говорить спасибо. И это тоже некий шаблон. И вот они, шаблоны восприятия вас как самого себя, первый, Второе, вас как самого себя в определенной ситуации. Шаблон объективный, то, что требует должность. И еще один субъективный, который, который есть у начальника. И вот скажите мне, пожалуйста, что нам с вами, обычным, нормальным людям, делать в подобной ситуации? Напишите мне, какой из этих шаблонов, четыре мы сейчас предложили, вы бы для себя выбрали или чаще всего выбираете. Напишите мне сейчас в чат. Не пугай людей. Синкнетически. И Обобщение. Значит, с все перекосом. Нет. И все равно с перекосом. И без всякого перекоса. Абсолютно. Все равно с перекосом и в какую-то еще... привычную нет, сторону. Нет, нет. Если идет перекос, будет заочный потенциальник. Ну, Саша, первый. сейчас не про это, это очень уже глубокая психика. Давай сейчас ну, по хорошо. попроще. Да. Классный вопрос, на самом деле, я стою в Совет. Зависит, зависит, что? Так, и тишина, и чат самое главное зависит. Ребята, вообще, а чат работает? Быть собой – первый шаблон, э, да. Ну, синкретика. Ага, вон Татьяна пишет, не спорьте, Виктория права. <связь> <связь> быть сама собой. А Татьяна с ключиком, да? <связь> Нет, без плюсиков. Татьяна уже без ключика. <связь> <связь> э, так, быть сама собой. Вот у нас есть варианты. Угу. И еще, напомните все шаблоны, пожалуйста. оставаться с... Нет. Самовосприятие. нет, нет, нет, шаблон восприятия себя. Сейчас люди просят. Напомните, шаблоны. шаблон восприятия себя, шаблон, Должнастую что там, инструкцию. себя самого, себя на работе, должностной инструкции и начальником. Начальник, да? Шаблон восприятия себя начальником, скажем так. Да, восприятие себя начальником. Угу. А, и смотрите, и вот сейчас я вам открою еще одну крамульную истину. Широко закройте глаза. Широко закройте глаза. Это хорошо, если у нас есть... А, вот, смотри, вариант. Искать другую работу, где, где женят твои мозги. Женят? Жжения. Ну, отженить мозги. Отженить мозги. Боже мой, это пятница тринадцатая. Пять с плюсом. Отженить мозги на пять. Отженить мозги. Смотрите, Юля Александровна Михайловичу сильно понравилось. Ценят! Саша, это было ценят мозги. Что, ценят? Ценят, а я читала. Женят. мозги, Ну, круче было женят твои мозги, отженить мозги, да? Да, Юлю реально очень понравилось. И даже я возьму себе на вооружение, где отженят твои мозги. Не люби мне мозги. люби меня, не люби мне мозги. Хотя, в принципе, да, смысл похож. Это Юля написала. Ю, Юля, Юля опять... Пожалуйста, три специальных знака. знака лично от Александра Михайловича, Да, потому что он в восторге, у него искрометнейшие чувства юмора, и крайне редко бывает, когда ну, кто-то действительно дарит ему какое-то новое То вы выражение. Да. Мы с вами а а -а Итак. Поехали. И, и тебе, Виктория, поставила кучу плюсиков, и, и Юлии кучу плюсиков, и Мари, короче, всем все плюсики, всем плюсики, вернее восклицательные знаки. А, так, определиться с начальником, что такое работа и в зависимости от результата принимать решения. Марин, это очень серьезный, очень правильный подход, действительно, трудно но трудно реализуемый, потому что сам начальник не, не проанализированный. Раз который не ходил к психологу на психоанализ, сам начальник по себе не знает, что для него такое работа. Он все равно в это понятие вкладывает взаимодействие с подчиненными. И у него есть понятие стиля этого взаимодействия. Особенно если мы говорим о постсоветском пространстве здесь. И вообще даже не то, что а именно постсоветском, то есть когда большие деньги сделали люди, в общем-то, не обладающие высокой, высоким образованием и внутренней культурой, у них все равно есть какое-то свое понимание, то самое из грязи в князя. Так. Итак, что я вам хотела сказать по этому поводу? Хорошо, если вы понимаете себя как себя и стараетесь, конечно же, сохранить свою личность, куда бы вы ни пришли. Но хочу вам сказать, что я специально задала такой вопрос, хотя он был интуитивно задан. Когда вы приходите на работу, ваша личность... Сдана в аренду. Вот хорошее слово, Александр Михайлович, нашел. Ваша личность сдана в аренду. И если вы будете ее отстаивать, это будет вечный конфликт, потому что таким образом вы делаете как бы работу, удобную для себя. Вы пришли на работу, чтобы она на вас поработала. А на самом деле работа – это некая функция организации, которая на рынке предлагает какую-то услугу или какой-то продукт. Ну, в принципе, да, продукт. И для того, чтобы эта организация синергетически могла бы получать э, ту самую дополнительную прибыль любого рода, э, люди должны взаимодействовать каким-то образом полезным этой организации. И вот тут да, возникает конфликт шаблонов. Мы сейчас не будем про, говорить про там, предназначение, про ваши таланты, про то, какую работу себе следует выбирать. Вебинар сейчас не про это. Мария, еще толкните чат, я не, не видно, что там снизу. Мы не об этом. Мы сейчас только о том как само собой, естественным образом, всегда личность и ее самовосприятие входит в конфликт с ожиданиями извне. И это не потому, что вы конфликтная личность, вы нормальный человек. Каждый из вас здесь, или потом, или там где угодно. Вы нормальный, хороший, добрый, образованный, со своими тараканами, дружественными всем остальным тараканам на свете. Первое да. правило конфликтологии. Первое правило конфликтологии. Человек находится в конфликте, сам об этом не знает. Человек находится в конфликте, сам об этом не знает. Да. Так что шаблон себя на, на работе начальником, шаблон восприятия себя начальником. Угу, да. И вот это все конфликты шаблонов. А вы получаетесь... Вы вообще ни с кем не хотели конфликтовать. Вы просто на работу пришли. Вы просто пришли туда делать свое дело, так как вы умеете применять свои знания сам не понял, говорит, как вот вообще сам не понял, а уже в конфликте. Как в этом фи фильме «Кавказская пленница», ну ничего, Хулиган, да, да, ничего не сделал, только вошел. Вот та самая история. Мы все находимся постоянно в жизни э вот в этом состоянии. У нас есть некое восприятие себя, и того, как мы считаем правильно проявить себя в ситуации, а у других людей есть свое восприятие вас, и того, как вы должны проявить себя в ситуации. Для того, чтобы им поддержать их самость, плюс выполнить какие-то функции, которые. Ну, ну и так далее. А на самом деле ничего не сделал, только вошел. Хулинга, или да, снимаешь вот это вот. Вот здесь вот, как будто бы здесь стоял цветочек, да, и вот он уже на вас, и вы весь мокрый. И шляпу сними. Угу. Трубку сверни. Трубку сверни. Шляпу сними, трубку сверни. А, если ничего, я не перепутала, да. Так вот. На нашем сейчас разворачивать глубину ответа на этот вопрос. Это будет долго. Мы уже сидим в следующей дате. Такого со мной еще в жизни не было. Чтобы я начала вебинар в самую опасную дату из возможных, да, и спокойно перетекла вообще в следующую. Анг поставил всем. Да, Александр всем поставил Анг. Надеюсь, мне тоже на меня перепало. Ты смотрела. Ага. Сейчас мы разворачивать эту глубину не будем. Собственно, и не этому посвящен наш открытый вебинар. Как всегда, он посвящен э, постановке проблематики, чтобы мы понимали, что с нами делает реальность. И на самом деле, в чем мы живем. И когда мы начинаем понимать это, у нас понижается Нет. и важность, понижается тревожность. Да, потому что уходит зона неопределенности уменьшается. Мы всему этому даем определение, и все это для нас высвечивается из реальности. Все выходит из тени, и мы со всем этим знакомимся. И все это для нас становится естественным, понятным, и мы с этим потом можем дальше жить и взаимодействовать. Этот вебинар, Семь секретов, шаблонов восприятия. Его дата еще не определена, но, скорее всего, это будет пятница следующей недели. Если не пятница, то суббота. У тебя в субботу. Мы, мы людей перегрузим. Двумя Я вебинарами в один день. В общем, посмотрим. Это будет или пятница, или суббота следующей недели. Естественно, все, кто записался на вебинар, все получат ссылки. Если вдруг кто-то не может себе его сейчас позволить, или сейчас не планирует идти, или по любой другой причине, просто выписывайте себе счет. Просто выписывайте счет. Во-первых, если вы выпишете сейчас то, в ближайшее время за вами сохранится его цена, вне зависимости от того, что он. То, что у вас уже будет счет с этой ценой. Так предложим методику разрыва шаблона. Да, мы предложим методику разрыва шаблона, и не только разрыва, интеграции шаблонов, Александр Михайлович. И вы подписавшие, фактически вы попадаете, да, и будете, попадаете к нам, мы не передаем информацию третьим лицам, вы будете получать еще другие материалы, вы всегда будете в курсе происходящего, и материалы довольно, ну, не то чтобы часто, но бывают, я какие-то закрытые материалы открываю, и они в доступности только у тех, кто получает от нас новости. Все, кто у меня учатся, они все это вот, это вот дочь Александр Михайловича красавица, когда я говорю, Лина, если бы у меня была твоя внешность и твоя талия, я бы даже ни с кем не здоровалась. А, вот, но она ну, при ее внешних данных вот видите, такая и стеснительная, да, что с комнаты тоже входит, шалон. Тоже шалон, не уходит. Да. Из комнаты боится выйти, чтобы вот в камеру не показаться. А, итак, Просто выписывайте себе счет, для того, чтобы у вас всегда была под рукой свежая информация. Если я открываю какой-то закрытый курс, то я открываю его, как правило, на два дня. И для того, чтобы его получить, вы должны быть в курсе реальных событий. Мы не спамим вашу почту. Мы присылаем сообщения два или три раза в неделю, по одному разу, информируя вас о том, какой следующий открытый вебинар у нас будет. Это все. То есть мы вот это вот не делаем. Да, Посмотрите сюда, посмотрите налево. Все перенеслись в верхний угол картины. Нет, бережем душу. Да, да, бережем душу и бережем ваше время. С огромным уважением к вашему времени. Поэтому только сверхценная, сверхполезная информация и только тогда, когда, только тогда, когда о, о чем-то пойдет речь, а не просто, о, да, не просто для поддержания контакта. Поэтому не сортируйте ни в коем случае. Не сортируйте почту, получайте ее в режиме реального времени. И, короче говоря, о чем Разрываем. я говорю? Меня Разрываем. уже здесь все знают. Разрываем шаблон друг вот сейчас практически рожден, да, новый курс. Вот согласись, разрыв шаблона. Разрыв шаблона, рожден новый склеивание шаблона. Практически, я тебя слушаю, я восхищаюсь. Спасибо, Александр Михайлович. Слышно, слышно. Ты близко подошел к камере было слышно. Итак, друзья мои, на сегодня мы будем сейчас завершать наш вебинар. Этот вебинар, который 7 секретов, шаблонов восприятия в школу не входит, я специально на него поставила вообще маленькую цену, потому что это очень полезная информация, которую... Вот все, кто меня знают, единственное, за что я точно могу себе не то чтобы медаль на грудь повесить, но не придерешься вообще ни, ни, в, ни, ни на одну запятую, я даю только полезную информацию. И так на рынке полным-полно всего непонятно чего. Я даю только сверхполезную информацию и только вообще э, отточенную, проверенную, на, научную и, и так далее. Так что... Поставила эту цену на этот вебинар специально для того, чтобы вы смогли на него прийти. Это сверхценно, сверхполезно. Понимать, в каком ты взаимодействии сейчас находишься и почему у тебя это не получается. Или как ты могла бы улучшить, усовершенствовать, могла или мог, в зависимости от да, мужчина или женщина, ты. Как вы могли бы вообще поднять уровень жизни ваш и качество жизни тем, что вы научитесь взаимодействовать с людьми, с их восприятием вас и менять это восприятие. Плюс менять собственное восприятие человека. Сам для себя перефразировал кое-что, и уже в другой, ну, уже совершенно в другую пирамидку это вписалось, и уже в другую конструкцию встала. То есть бац, это уже кирпичик совершенно другого строения и по-другому на это смотришь, и дышится легче. К примеру, например, вот напишите мне сейчас в чат, один волос – это хорошо или плохо? Это много или мало? Один волос, волос один – это много или мало? Лексические продукты по... Мало. Много. На голове мало, а в супе это много. Да, смотря где. А, на голове мало, а в супе много. Вот и все. С, и в зависимости от того, что происходит, мы можем поменять парадигму и по-другому на это посмотреть. Если мы посмотрим на голову, можно поменять парадигму. Посмотрим в суп, тоже можно поменять парадигму и испытать другие ощущения, потому что разная парадигма нам меняет, меняет не только нейронные сети, а вернее, как, меняет ток. Раз, два, три. Переключает рельсы, по которым бежит мысль, а, соответственно, и лимбическая система сюда же, а потом эндокринные, наше настроение, наше состояние. Переключили рельсы, поменяли – значение и другие испытываемые эмоции. Бац, и легко, и здорово, и круто. Вот как раз об этом и пойдет речь на нашем с вами вебинаре. О том, как жить счастливо, о том, как жить приятно. Вот, в общем-то, все. Выписывайте себе счета просто для того, чтобы быть в базе и в режиме реального времени получать какую-то полезную информацию. Я с вами прощаюсь, как обычно люблю целую Вика и еще раз почувствуйте свое состояние. Я обещала вам, что в начале нашего занятия и в конце, да, к концу нашего занятия вы будете чувствовать себя еще лучше в результате рост. У Александра Михайловича прирост. У меня у самой прирост. У нас почему-то прирост народа в чате. Да, да, то, то прирост, то, 25, то убывание. минут первого. Вот. Я с вами прощаюсь. Давайте уже целоваться. Давайте ставьте мне поцелуйчики или что там обычно Хороший вы ставите. Вопрос. Если есть вопросы, пишите, отвечу на парочку последних. Если нет, то... Наки-наки-наки, да, наки, наки, наки. Няша няша. няша, няша, няша. Да. Благодарю. Бодренько. Вот, люди чувствуют себя бодренько. бодренько ну, вот бодренько, это слово. да. Самое Всем, кто, кого выбивала из комнаты, все, кто только что пришел, у всех будет запись. Пожалуйста, смотрите ее. Софья Давиташвили поставила смайлик с кулаком. Что бы это значило, мне непонятно. Но, видимо, здорово. Возможно, она... Круто. Круто, да. Все. Люди, люди мои любимые. На сегодня... А, это было здорово. Угу. Прощаюсь. И все. В общем, кто не успел, смотрите тогда в записи. Кто успел, тогда жду в общем, видеть вас в нашей Хороших базе. Вам Хороших вам разрывов шаблонов. Хотя есть такое выражение, порвешь шаблон, заплатишь, как за новый. Но мы с вами научимся самостоятельно их рвать, без чужой помощи. А... Не чужие. Чужие. Не, не свои. Не свои. Все, выключаюсь, целую. Вика, до свидания, до новых встреч. Видимся буквально каждую неделю. Счастливо!